Всем здорова! Всем привет! Сегодня у нас смузи челлендж Кто вы Свикла Желе Мандарин, хотя бы что-то нормальное Теперь я Тархун Тархун Банан Я варенду Я варенду Нормально идем? Нормальный смузи холест Кубника? Кубника Вау! Ну что? Вот это по твоему хорошо. У меня вообще нехорошо. Не В смысле все знают, никто не знает. Ну, Мы это выдержим. Вкусно пахнет.